Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит вас и с избытком в соответствии, тщательно в соответствии с тем Господним страхом и искренностью вашего сердца. Посмотрите, одно из тех оружий, которые дьявол использует, это грех. И когда человек Находится в грехе, живет в грехе. Что происходит с ним? Дьявол говорит следующее. Бесполезно тебе даже с Богом говорить, потому что ничего не получится. Бесполезно даже идти в церковь, это ничего не изменит. Потому что дьявол убеждает своих детей в том, что Бог будет закрыт для них. Он не услышит. И я бы хотел, чтобы вы знали и видели вот этот пример всех тех замечательных свидетельств, о которых мы здесь говорим, показываем людей, которые имели опыт с этой Божьей милостью и Его величием. Вы знаете, что я могу научиться, глядя на этих людей? Хотя, находясь в полных грехах, люди часто Показывают искренность, и эта искренность привлекает внимание Бога, и Бог, естественно, открывает себя этим людям. Это то, чего не хватает большинству людей. Большинство людей живут в лицемерии, живут только внешне показывая себя. И забывают искренность, потому что Богу нравится искренность, искренность наших сердец. Тогда вы можете быть худшим на земле человеком, самым грязным, самым испорченным на земле человеком. Но если вы искренний или искреннее, Будьте уверены, Бог он даст вам возможность, потому что Он ищет таких искренних людей, ищет тех, кто прозрачен, ищет тех, кто не имеет никакого в себе скрытого мотива, чистых людей, хотя они часто грешники, мы все согрешаем на самом деле, тот, кто говорит, что не имеет греха, он лжец, но Бог отделяет Искренних от тех, кто не искренний. И искренний человек, он богобоязненный. Кто не искренний, не богобоязненный. Тогда посмотрите, что Бог говорит в Его Слове. И это Слово, оно касается даже больше церкви, больше религиозных людей. Когда Он показывает, приближаются ко Мне люди эти, Устами своими, на словах, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением и заповедям человеческим. Тогда множество людей живут именно так. Много людей внутри церкви, к сожалению, я говорю, к сожалению, это ужасно, мне это неприятно. Тогда, когда человек, он лицемер, и это то, что наполняет большинство религий и церквей, это религиозные люди. Когда человек, он лицемер, он сам себе доказывает, что в Бога не верит. Даже находясь внутри церкви, даже когда он поет песни, дает Богу свои начатки, пожертвования. Но если он лицемер, если такой человек хранит внутри себя какой-то неправильный характер и не показывает эту ошибку Богу, вы знаете... Бог, Он все знает, Он видит, Бог, Он видит глубину наших сердец, но даже так, Бог хочет слышать с нашей стороны исповедь, исповедь этой ошибки, признание, Бог желает, чтобы мы проявили веру в Него, это означает богобоязненность. Когда человек, он богобоязнен, он действительно показывает, что он верит в Бога. И когда такой человек, он верит, даже, может быть, по-своему иногда, что привлекает внимание, что искренность человека, она перед Богом открыта. Или да, или нет, не пытается себя представить, каким-то другим. И именно так люди меняют свою жизнь. Бог меняет жизнь людей через веру, которую они показывают. Это то, что Бог желает в вас видеть. Может быть, вы сейчас живете, и вы такой человек, который знает прекрасно, что живет неправильно, что у вас много неправильных вещей, которые вы храните долгое время. Вы их прячете, вы пытаетесь скрыться от Бога. А про людей я уже не говорю. Тогда вы идете в церкви, молитесь, там танцуете, поете, религиозная музыка вас вдохновляет так сильно, когда там ты у алтаря. Но это грязь которая хранится внутри тебя. знаешь, уже долгое время, ты молчишь. Ты не говоришь, ты не исповедуешь Богу, не раздираешь себя изнутри, ты не снимаешь эту маску, продолжаешь жить с этим макияжем религиозным. И Бог говорит здесь, приближаются ко мне люди, эти устами своими, и чтут меня языком. Они чтут, почитают Бога. Смотрите, но только на словах. Только на словах, а внутри они продолжают быть испорченными. И Бог говорит дальше но тщетно чтут меня уча учением и заповедям человеческим. Это религиозность. Да? Сердце далеко от Бога. Люди больше на доктрины человеческие, чем на Слово Божие обращают внимание. Это глупость абсолютная. Потому что, что дает жизнь, это слово, а не какие-то человеческие доктрины или заповеди. Тогда вы, те, кто слушает меня в этот момент, друзья, я думаю так примерно. Вы знаете, когда я читаю комментарии, которые люди пишут, я могу заметить, могу оценить состояние многих людей, которые к сожалению, несут, ну, знаете, несу такую тяжесть недоброй совести. Почему? Не хотят перед Богом раздирать свою душу. Не желают говорить Богу так, Господь, помилуй меня, я действительно неправ, я я грешник, хотя никто не знает, но ты знаешь. И Господь, прошу тебя, прости меня. И когда люди, они прозрачные перед Богом, когда они настоящие, искренние, чистые, это чистота. Это и есть чистота. Иногда человеком в грехе, но он искренний. Искренний. Тогда Бог дает шанс такому человеку, чтобы спасти его. Но другие, религиозные, но не искренние, эти люди, они, находясь в церкви и такую, знаете, историю длинную лицемерие строят. Это то, что Иисус нашел среди иудеев, когда явился. И он говорил ученикам, берегитесь закваски фарисейской. Берегитесь осторожно. Не делайте, как они, потому что вот их манера. Они меня устами почитают, но сердце далеко, они в посте, но это... Пост они делают так, чтобы все люди вокруг видели этот пост. И этот пост – это не для меня, для Божьей славы. Тогда Иисус, Он осудил Иисус, Он предупреждает своих учеников, своих последователей. Осторожно. Берегитесь этой закваски фарисейской. этой лицемерие. Это худшее, что только есть для Бога, потому что человек делает вид, что Бог не замечает, что от него что-то можно скрыть, и все, что от Бога можно спрятаться. Вы знаете, друзья, Делайте для себя что-то хорошее. Как этот мужчина, о котором я говорю. Он пошел проверить и убедиться лично, обман это или ложь. Это правда или нет. И когда он пришел на служение в Храм Духа Святого, он увидел, что абсолютно другая картина, которую средством массовой информации распространяли. Все то, что ложь средства массовой информации из себя изрыгает, вот эту вот ненависть свою, которую она распространяет на других людей. Тогда, друзья, откройте ваши глаза. Бог знает все вещи. Он великий. Бог великий, и ничего не делает маленького или незначащего. Он совершенный, и поэтому не может делать несовершенных вещей. Совершенный делает совершенные вещи. Он великий, и поэтому делает великие вещи. И Он знает, кем вы являетесь. Знает, кто Я. Слава Богу! Слава Богу! Он великий, и поэтому он может замечать и отмечать все, что на Земле происходит. Тогда осторожно, чтобы не попасть в эту фарисейскую ошибку, в лицемерие, потому что нет смысла человеку танцевать под музыку евангельскую, или христианскую музыку, или какая-то там была музыка религиозная, но внутри себя грех носить. Хорошо? Я опять хочу говорить о служении терапии любви. Вы знаете, почему люди несчастны в любви, на самом деле, в личной жизни? Потому что большинство из них, к сожалению, они лицемерные. И тогда, Бог, зная это, Он не благословляет, Он не благословляет. Но когда человек искренний, Он имеет ответ на свою молитву, на свою веру. И Бог в это сердце ложит свое почтение, страх Господень. Хорошо, пусть Бог вас благословит. До завтра, друзья. Аминь.